Ну, короче, разворачиваемся, да? да? Приехали мы раз... на рыбалку. Это что, уже да, 17 -е, 11 -е. Ходим, смотрим старые лунки. Ну, либо это кто-то сегодня вообще маленьким буром. Но... По вчерашним, например, да, да? видно, что да. По вчерашнему, что видно. Просто пробито Но и это, все. видимо, они мелко ловили. У меня-то он не пролезет такой. <смех> килограммовый. Так, сейчас, ладно, будем смотреть, будем смотреть, где-то мы были примерно здесь же в прошлый раз. В прошлый раз. Но народ, сейчас мы шли как бы под камыш, много народу, все бурились практически под камыш. Здесь он непонятные следы. понятные следы, то ли рыба, то ли прикормка здесь была в таких количествах, сейчас лунку засветил, ротанов спиток я увидел, И увидел, твердо, голов много, давленных много, где вот мы с Александром были, пока не могу найти три наших лунки, Снегом придуло. Ты уже ловить, да, будешь? Так, ладно, я сейчас пробулю себе. Сделал я себе хитрую прикормку и буду пробовать. Ну, как-то вот так. Эх, в общем, сел я здесь. И вот у меня баночка. Суперкорма. А, вонища. Ох, не жалко. А? Не знаю, все, все возможно. А что, в машине воняло, да? Ты стеснялся спросить. Сейчас дам понюхать, не знаю, им не им скажешь. Сейчас я так две, две лунки или три-три, сейчас я им закормлю, попробую. Этот уже ловит и ловят. Сегодня мы вдвоем с Сергеем. Вот уже поймал. Вот такое надо погреть, наверное. Давай. Она тоже задубовая. Да, вот здесь вот маленькому монтану, только -то кто-нибудь наискосить. Я-то таких, наверное, даже не знаю, не увижу поди. Поймал, да? Ага. Так, пошел я свои лунки искать. А, ну-ка, на этим не этим пахнет-то ним. Ага. Этим, да, да. пахло? Да, я думаю, Это суперкорм. Секретов пока не буду рассказывать. Проверим результат сначала. Так, вот он я шел. 22 шага на север. О! Ох, и жестокий Михаил Васильевич. По отношению к рыбе. Так... блин точно по старой вроде угадал какой-то лунки да? что-то полубоком тут как-то засверлилось. засверлилась да хорошо котлеты вкусные будут а, ты тек съел уже? да все а? сегодня доел <связывающие> да, сказала вкусные. Вкусные, сказала папа Ротаны. Есть еще... А, да пока рано. Но если тепло еще будет, то потом возьму. Ночью-то ей спать надо. Так, и блин, где же я еще бурился? На юг. На юг 15 шагов. На юг еще вот он. Буду пробовать в действии свое изобретение кулинарные способности. Может канал по кулинарии открою? Четвертый. Еще два канала открою. И четвертый по кулинарии, наверное. Хитрая приманка. Называется они а расскажу. Это секрет. Они пока у меня в этом в проекте. Так, ну ладно. Сейчас буду Да, ловить. да, да, Сергей, если рыбачить, я, наверное, не сяду. Только пришел этот... Так, что, давай вот за заразов... Спил? Да. 305. 305 грамм. Ну, так, все, больше, пока, если не поймаешь, больше меня не зови, я пошел а -а -а. рыбу ловить. Ладно, давай. Теперь, в общем, следующее взвешивание, больше 305 грамм надо ротаном поймать. А он все мелкие-мелкие у меня. Вот у меня сейчас будут огромные. Огромные просто огромная рыба. Ну все, в общем, делаем дело. Это. <свы> пошло к дну. Нет, нифига не пошло. Должно пойти. Сейчас мы вот так. Пока плавает сверху. Ну ладно. Ловить сейчас будем. Также моя блесенка. Ловить, ловить. Эх, не вижу ничего. Так, все, процесс пошел. А все, они ко мне пошли, они унюхали этот супер приманку. Я раз, говоришь, в машине даже пахло закрытого ящика и закрытой баночки. Ну, что это... перестало что-то клевать. Вообще, отрезало. А всех поймал, наверное, что было. Сейчас я тоже малышей выловлю. Большой, чтобы подошел. Так, а время-то я сегодня не говорю сколько. Но сегодня раньше гораздо. Сегодня мы приехали с учетом того, чтобы успеть много рыбы поймать. Время 18.32. Много и большой. непонятно что -то я трех поймала у меня тоже тишина была ладно вот сюда Все, кончилась рыба. И этот, Значит, то легкое сегодня не тонет. А? Да легкая, которая в прошлый раз мы топили с Сашкой, шабала привязана. Но... Утонуть не может сегодня. То ли шабала стало легче, то ли легкого стало больше. Я шабалу но, представляешь, на нашем моде. В прошлый раз рыбач ходил. Забыл нахуй, представляешь? Ее на кто-то нашел, да? Сосед нахуй, говорит, пошел на озеро, говорит, Серега, твоя же была. Я говорю, конечно, говорю, моя, блядь. Так, ну ладно, в общем, процесс понятен, ловим рыбу отключимся время 2142 <смех> рыба не клюет палатка у меня по озеру летает на мы ее ловите на место ставить у сергея тоже рыба не клюет здесь вообще рыбы нет да давай полчаса поди еще половим да. и я вроде тоже нарыбачился Серега все рыбу уже дает сказал не надо она да. да сегодня не наш день нах но. но я где сидел то вообще рыбу ловил у меня палатка полетела, пришлось все бегать. Из трех лунок у меня, в общем, только вот на этой. штук 6 или 7 я поймал. И все. И вся рыба. Всего десятка 4. За уже почти 4 часа рыбалки. В общем время 21.45. Все, мормышку я оторвал вообще день не задался вот так вот осталось еще сделать все здоровый клюнул на килограмм и более потому что потому что по-любому огромный Ах, сейчас я его вот тройником этот там у меня на 3 килограмма должен удержать. сейчас если я ему сильно больно не сделал я его поймаю все не уедем пока я не поймаю Полчаса я говорил, теперь придется столько времени, сколько потребуется со светящейся мормышкой найти его. Иначе как, с чем я на карася поеду? Ну все, вот так вот. Прямо он перед льдом порвался. Не в Влезка. Время 21.57. Вот такого вот, в общем, я поймал. Нету внутри моей мормышки, значит этот тот еще был больше, сейчас я это вот взвешиваю Вот так вот, гран тоже наверное, 300 с небольшим, хоть что-то 360. 360 вроде. Ага, 360. Как у тебя в прошлый раз? В общем, ловлю, ловлю. Сейчас там еще крупнее должен быть. Батарейки какие-то. Так, а что время-то у нас? Время у нас 22-27. Закончили мы рыбалку. 57 штук у меня. Или 59, сколько я сказал. Ну, короче, меньше 60. Нет, сейчас вешаем. И килограмма. 500. Так, не вижу, видно, не видно. Видно. Три килограмма 595 грамм. Ну-ка давай. и у Сергея. И у Сергея. Так, не вижу я кверху задом все. Два сто а, поменьше, чем в прошлый раз. три раза, да, или в четыре? Да. У меня в прошлый раз восемь с чем-то килограмм был. Ладно, вот такая рыбалка.